Видео я записывал без голоса, поэтому вместо слов будет вот такой вот текст. Hello, hello, I'm no, I'm no, I'm no I'm naked. Hello, hello. Алеша, братан, это ты... А, не надо, мы же друзья. Помнишь, я тебя с ножа зарезал ресами. Ты... А, не надо, мы же друзья. А мы, мы сейчас тебя убьем, у меня ук появился.